Бонжур, Лизами! Здравствуйте, друзья! Бывают такие блюда, которые на праздничном столе первыми притягивают внимание гостей. Салат «Грибная поляна» именно такой случай. Я немного подогнала его под свои вкусы, и вот что получилось. Чтобы не потерять этот и другие рецепты, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Для салата нужно порубить петрушку и перья зеленого лука. Курицу и картофель для этого рецепта я запекаю в духовке. Так гораздо вкуснее. Грудку измельчить, картофель натереть на крупной терке. Самые вкусные маринованные грибы закинуть в сотейник, обтянутый пищевой пленкой. Поставить их ножками вверх. Засыпать слой зелени. На нее тертый картофель. Приправить. Все затянуть майонезом. Следующий слой – корейская морковь. Прямо на нее – кубики курятины. Далее прослойка майонеза и второй слой картошки. Тонкая сеточка из майонеза и в конце тертый сыр. Обернуть салат пищевой пленкой и отправить в холодильник на пару часов. Салат легко выскальзывает из сотейника и имеет очень привлекательную форму. Сытный, красивый, пикантный, что еще нужно для веселого застолья? Пробуйте, готовьте, а я вам говорю на 5. И обвенток.